Дорогие друзья Сегодня небольшой такой очередной ролик Вот ребята мы выиграли Какую то посылочку Ну не какую то а футболочку выиграли Ребята Подписан я на одного человека Который снимает в мурманские рыбалки Там ну вот горбушу Вот как они ловили на Мурманске, ну На вумбе то есть у нас он приезжал Ну и так он по рыбалкам ездит Канал называется Рыбачить в удовольствие вот такой каналчик и вот он разыгрывал на новое достижение. 2000 подписчиков у него на канале, ребята. Он разыгрывал футболки. Ну, зайдете посмотрите, если кому интересно, каналчик такой. Рыбачьте в удовольствие, enjoy. Ну, ссылочку в описании под этим видео. И сейчас посмотрим, что там нам за футболочка пришла. Вот скотчная, зайчик. С деком, да? приятно посылки получать, да? Да, ребята, кстати, всех с праздниками, прошедшими, с Новым годом, с Рождеством, скоро у нас Крещение. Андрей Сергеевич, скорее всего, на Крещение поедет. Поеду. Буду сам, да. сам? за рулем. Лена я не повезу. Так что, ребят, пишите в комментарии, чтобы она с нами поехал. Я никуда не поеду. Так, ну вот такая посылочка. Болочка. Интересно, какой размер? Ну, она на вас не залезет, а я два да. раза или отмотаюсь. Если что, или наркадная. Да. показывать показывай сюда по excel Excel. Вот такая футболочка Мурманск Рыбачьте в удовольствие Enjoy fishing. Ну, сейчас примерю и покажу вам так, ну чё, Удивительно, ребятки? на него залезла. Залезла в принципе. Вот. Сзади. Все видно. Да? Все, спасибо каналу Рыбачьте в удовольствие. Очень спасибо футболочка интересная. Ну, оставить память, а у меня уже на него два года подписан на этот канал рыбачье удовольствие. Кстати, может быть встретимся в этом году за Горбушей. В этом году я поеду за Горбушей. С детьми. С детьми, да. Каждые два года я езжу за Горбушей, ребят. К родителям в Мурманске Я же сам с Мурманской области, в Умбу поселок. Так что скоро ролики будут в этом году. Опять будем рыбалить горбушу. Занесло тебя в Московскую да. область. Ну, так получилось, что я в Московской области пришел. Ладно, ребят, заканчиваем ролик. Спасибо еще раз за футболочку. Будем носить. И всем пока. Ждите следующих роликов. Всем пока пока. Короче, пипец, ребята, жена отняла футболку. Сказала это мой будет платье. Буду дома ходить. Могу еще одна влезть спокойно как платится. Ага. Все мужа выносила, теперь будет новое. <свят> Ладно, теперь всем точно пока.